Здравствуйте! Глаголы в английском языке – это просто. В этом видео ваш ребенок узнает простой способ, при помощи которого можно легко и быстро отвечать на вопросы с английским глаголом to be, а также выучить много полезных слов на тему профессии. С вами Диана Билан и онлайн-школа иностранных языков ILS. ILS – что нужно сделать, чтобы научиться давать краткие ответы «да» и «нет» на вопросы с глаголом «to be", например, из he a Давайте сначала представим большое красивое зеркало. Посмотрим в него и увидим, что наши два слова в зеркальном отражении меняются местами. Это мы назовем «отзеркаливание». Смотрите, что получается. Is he в зеркальном отражении меняется на he is. Is he, he is. Is he, he is. Теперь к получившейся паре добавим yes. Yes, he is. Is he a pilot? Yes, he is. Is he a fireman? Yes, he is. Is he a policeman? Yes, he is. То же самое давайте проделаем с парой is she и получим she is добавим yes и у нас получается yes she is is she a housewife yes she is Is she an astronaut? Yes, she is. Is she a teacher? Yes, she is. Is it в зеркале отражается как it is, верно? Yes, it is. Is it a bird? Yes, it is. Is it an apricot? Yes, it is. Is it a balloon? Yes, it is. Теперь посмотрите на картинки и ответьте на мои вопросы. Не торопитесь, остановите видео, если вам нужно подумать. Is he a fireman? Yes, he is. Is she a teacher? Yes, she is. Is it a balloon? Yes, it is. На этом все. Вам было полезно и интересно это видео? Пожалуйста, поставьте под видео лайк. Да, и не пропустите следующее невероятно полезное видео из нашей серии для детей, начинающих изучать английский язык. Для этого быстрее подписывайтесь на мой канал, и вы получите это видео первыми. С вами была Диана Билан и онлайн-школа ILS.